Всем привет! Меня зовут Анна Елисеева и вы смотрите мой блог Apple dance Сегодня мы выучим с вами вариацию круткий выстрел Поехали! Для того, чтобы выйти из крутки-выстрел в Полушпагат. Давайте сначала разберем саму крутку. Делаем шаг правой, замах левой, левая ножка выходит на пилон. Отсюда две руки у нас на пилоне, мы чуть разворачиваемся на пилон, правая ножка у нас через сгибание выводится вверх. Поехали. Шаг, замах и вверх. Далее отсюда, когда у нас ножка выстрелила вверх, мы кладем ее голенью на пилон. Та нога, которая у нас внизу, немножко разворачивается и колено выпрямляется. Таким образом у нас получается незаконченный шпагат. И мы чуть прогибаемся назад, бедра чуть вперед. Давайте попробуем. Шаг, замах, выстрел. Кладем ножку, выпрямляем, прогибаемся. Выходим на левую ногу и сошли. Сегодня мы выучили с вами вариацию «круткий выстрел». Подписывайтесь на мой канал и всем плодотворных тренировок. Пока!